В этом году Ивановской области исполняется 100 лет. Последние 10 из них в Иванове, городе Золотого кольца, частично перекрыта одна из главных улиц. Заниматься этой проблемой никто не хочет. Все привыкли и просто ждут внезапного обрушения того, что осталось от дома пули. Я не помню, чтобы на этой аллее когда-либо стояли лавочки. Чиновники называют созданием комфортной среды бесконечное асфальтирование дворов. При этом общественные места остаются обделенными. За моей спиной объект культурного наследия ЮНЕСКО – деревянная церковь 17 века, которая была уничтожена в результате пожара в ноябре 2015 года. На мои адвокатские запросы по поводу причин пожара и виновных лиц ответов не поступает. Мы находимся на улице Стефенсона, которая с 2010 года из себя представляет набор из ямы колдобин. В 2013 году порядка 400 подписей было собрано с окрестных домов с жителями, и они были направлены в адрес городской администрации для того, чтобы эта дорога была таки отремонтирована, приведена в божеское состояние. Но, как вы видите, прошло сколько, 6 лет, и дорога до сих пор оставляет жалкое зрелище. Мы находимся у недостроенного дворца спорта. Его строительство началось в 2012 году и должно было бы завершено 3 года назад. То есть на сегодняшний день мы могли бы иметь полностью готовый спортивный комплекс. На строительство комплекса уже потрачено порядка 273 миллионов рублей. И для того, чтобы ввести в эксплуатацию, требуется дополнительно потратить еще 850 миллионов рублей. За последние четыре года число сотрудников Ивановского завода «Автокран» сократилось почти втрое. Все это – последствия экономической изоляции, которые привели действия нашей власти. Нынешние правители не позволяют развиваться российской экономике. Я нахожусь на улице Третья состевская и каждый год мне приходится наблюдать одну и ту же картину. Грязь и мусор вокруг. Разрушенный гнилой мостик, по которому опасно ходить. Точечная застройка беспокоит людей уже много лет и является проблемой в нашей городе. Но делает ли что-то для этого администрация? Стены соседних домов уже находятся в 15 метрах друг от друга. Согласны ли мы с таким отношением, чтобы перед нашими окнами выросла очередная многоэтажка? Неудобные проблемы легко замалчивать, когда о них не говорят. Но сколько можно молчать? Если мы все об этом скажем, нас услышат. Почему мы получаем долгострой, а не готовый объект? Я требую достойного жилья, а не муравейников. Давайте все вместе потребуем объективного и справедливого расследования. Власть не начнет исправлять ситуации, пока мы не поставим перед ней этого вопроса. Нам нужна власть, которая будет стремиться к прогрессу и развитию. Если молчать о проблемах, власти не будут их замечать года и даже десятилетия. Система поломана. Мы знаем, вам тоже есть что сказать. Присоединяйтесь к нашей акции 5 мая. Нарисуйте плакат, опишите на нем то, что вас беспокоит. Мы граждане нашей страны. И вместе мы сможем заставить власть выполнять свои обязанности. Ни одна скорая помощь проехать не сможет. Пожарная машина проехать не сможет. на свою раму здесь погнет на воду все расплескает вы вызовете здесь полицию полиция к вам не приедет вас в это время убьют уже ножами и стыкают.